Так, это маты борцовские. Они собираются у нас в один ковер за счет вот этих вот липучек. Ответная часть. он у них с краю там приделано. Вставляются ближе друг к другу. Все, давайте третий Давайте еще один приделаем Да не, не не оставь его, давай еще один просто приделаем Смысл понятен Перегни. Не, вот сюда вниз приделывать, чтобы было понятно Дим, помоги, мы щель получился. Вот ну, таким образом уже становится как молитный. Куда избегается?